Здравствуйте, инспектор дорожного патрульного судно-бассажирова полиции. мало ваш документ, пожалуйста. Еще вопросы? Лично жизнь не интересует? Ничего? Нет, не интересует. Вы ничего не Что забыли? Включает? Ничего не забыли? Нет, не забыл. Масочку Дет... приспустите, Детского? пожалуйста. Нет. А кому служите? Ни народу своему, ни детям. Ну а кому вы служите-то? У вас коммерческая организация? Нет. А почему скидки действуют? кому вы служите вы не ответили я вам уже ответил до этого кому я с вами прошу собирать разварить алмосерам родились где тагил нижний тагил да Все регистрированы по какому адресу без ответа не понял без ответа без ответа да официально работаете без ответа номер мобильного телефона вашего? тоже нет ребенок в окно вылазит, посмотрите, пожалуйста, но ну, голову высевывает. Да с этим место. Как бы пусть нормально. В отношении вас составлено постановление. Я вам уже ранее все объяснил. Ранее просил протокол. А? Протокол просил. А кто составлял? Составлял кто? Вам же уже представлялись, когда вас останавливают Составлял протокол кто? Инспектор. А вы кто по делу? ТПС, масса, по делу полиция, кто обнаружил правонарушение? Ваше обнаружение зафиксировано. Ну кто конкретно фото? из вас двоих? На фото зафиксировано. Из вас-то двоих кто? Вам уже все предъявили, вы все зафиксировали? показали, вы все зафиксировано. инспектором. А Он тогда должностное лицо имеет право. А вы тогда зачем да. со мной разговаривали? Отойдите Я имею договор... право с вами разговаривать, не поэтому разговариваю. У нас дело рассматривать... Не имеете да. вы права рассматривать. Отойдите в сторону! Мы с, с инспектором. В по статье 25.1 после всех вы имеете право знакомиться с материальным по делу, носить ходатайство от воды. Имею право все-таки. Что? Имею право. Имеете право. Ну, с Ираном. Слово с Ираном. Это Это вы сейчас разъяснили мне права, да? Конечно. Так что не переживайте. И все докажет. Так что не переживай, Ты все, Ты все А где протокол? Постановление. постановление. А протокол-то где? Мы вас сейчас ознакомлю с постановлением. А где протокол? Мы вас ознакомлю с постановлением он еще раз повторяет. Вы кто такой по, по делу-то? Вот мы разговариваем вам... с инспектором. Вы кто по делу? У нас дело и рассматривается. Ну он самостоятельно должностное лицо. Вы кто? Я? Да, На по вопрос, делу. Вот у нас дело рассматривается. Экипаж, вы свидетель или кто? Я должен лицом. Ну, заявитесь инспектор. сюда свидетелем тогда. Я инспектор. Свидетель. Пишите свидетеля тогда. Я не свидетель, я должен уснуть лицом. Ну, а, а что вы вмешиваетесь в рассмотрение дела? Я у нас вижу. дело рассматривается между инспектором и мной. Я не вмешиваю. Отойдите я... тогда. Отойдите. Смотрите, данное правонарушение было совершено, так как ребенок находится вне детского удерживающего устройства и не пристегрем безопасности mm -hmm. под у вас был составлен было составлено постановление а я просил протокол так когда доказательная база имеется было составлено постановление а я просил протокол где протокол вы подписи постановление будете выставлять буду вы оставляете если вы не согласны будет составлен протокол вот и все обычно будете оспаривать так вы, вы уже меня признали виновным зачем сейчас протокол составлять зачем вы же не согласны, протокол, так я открывают... изначально вам сказал что я не согласен изначально, изначально. Вы изначально виновата. должны были составить протокол, чтобы я его мог. 5, 5, 5. Ну, а вы меня да? уже со... признали виновным. Так вы нарушили презумпцию. База... Доказатель... Доказательно Презумпцию Когда... нарушили? Лицо... Смотрите, вы... доказано, что вы виновны. Когда ваша вина доказана, я имею право составить постановление. Вот и все. Не переживайте. Я могу вам принести. Так вы О, кто об... по делу-то, я не пойму. О, я вам подсказываю. мы с сказать Мы Это вопрос решаем, правильно? То есть вы мне говорите то, что там неправомерно составили на вас постановление. Не правомерно. Почему неправомерно. Ну, потому что... Потому что по ваша грена уже доказана. Имеем право составить постановление, ну, так, понимаете? А зачем тогда предлагаете обжаловать, если все доказано? Зачем нет, предлагаете это, это ваше право, потому что... Так доказано так же это ваше все. Право. Так уже доказано. Так это ваше право. Можете, может вы оспаривать. Мое... Вы нарушаете мое право. Нет, именно. Вы можете оспаривать правильное решение инспектора о вашем правонарушении, верно? Ничего верно не, нет неверно. Ну, почему нет? Ну, потому что дол долго любой, объяснять, я ну, уже объясняю. Ли, Вы все равно орган. не поймете. Можете к нам на мира 57 а в ГАИ обжаловать, можете любой высшестоящий орган обжаловать, верно же? Вот поэтому так вот почему я с вами-то об общаюсь? Я хочу с инспектором нет, пообщаться. мы же с вами какой-то вопрос решаем, не связан с данным административным правонарушением. А правильно? о чем мы тогда разговариваем? О погоде, что ли? Да, почему о погоде? У нас слово про погоду Мы по как, как раз о правонарушении разговариваем. Холодно на улице, минус один градус, дождик. Если про погоду хотите поговорить. Вы будете меня ознакомливать-то, нет? Пожалуйста, вам будет лучше. Я тоже ничего не скрываю. Да. Можете ознакомиться. Здесь вы указываете прописью, либо не оспариваю, либо оспариваю. Если хотите оставить объяснение, объяснение можете оставить в протоколе. Здесь объяснение не надо писать. Здесь не надо, не надо ничего писать, пожалуйста. Что вы делаете? Ну что вы делаете? Ну что вы делаете? Спокойный ну, мой друг, что Спокойно? вы делаете? Я же говорю, в протоколе да, будет объяснение. пишет. В эту строчку. Фамилии инициалы, пожалуйста, здесь пишите. <плодисище> здесь ниже <плодисище> Ну, что вы где? Где еще? Здесь, после... Вот, здесь, после... Вот, Мам! На И ниже где у вас стоит? Распись? Это да. за копию вы. Вот здесь еще ниже. На одну строчку вот здесь. Ниже своей... Делаете. Ну что вы делаете, спокойный мой друг, что спокойный. Вы